мы сдавали разные анализы и проходили разные обследования. Но знаете ли вы, что существует более 20 видов диагностики заболеваний глаз? Мы поможем вам заглянуть в разные лаборатории и увидеть наш организм глазами врача. Сегодня идем исследовать зрение высокотехнологичную клинику доктора Шиловой. Смотрите в нашей программе, как выглядит катаракта под микроскопом. Зрачок слева был черный. На правом глазу он белого цвета. Зачем в кабинете врача пластмассовый глаз? Сетчатка у нас это то, что выстилает глаз внутри. Да, да. То есть вот, да, получается, да, это сетчатка. Почему близорукость болезнь 21 века? Мы, собственно говоря, не бегаем за мамонтами, мы не охотимся, мы редко смотрим вдаль. Что подвластно микрохирургии глаза. Самое первое, что она пришла. И сказала мне в первый день после операции, я сегодня увидела луну. Как пациент себя чувствует во время операции? Вот ваша задача сейчас смотреть на зеленый огонь. Умница, молодец, вы все чудесно делаете. А как после нее? Казалось, что бояться там вообще нечего. И чем хрусталик похож на белок куриного яйца? Но Если вы его сварили, он становится белым и непрозрачным. Поехали. Операция по лазерной коррекции зрения. Вот то, что хирург видит в микроскоп. Со стороны выглядит жутковато. Но пациент ничего не чувствует и может даже разговаривать с врачом. Видно? Да не гонять. На операционном столе Карина Туманская. Ее мечта – начать новую жизнь со стопроцентным зрением. А начиналось все вот так. Пожалуйста, профессору. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте с вами познакомимся. Карине 32 года. Она журналист-фотограф, водит машину, занимается бадминтоном. Даже след от валана заметен на ее левой щеке. Он, конечно, не помешает докторам провести коррекцию зрения. Главный врач клиники доктора Шилова и Татьяна Юрьевна Шилова подробно расспрашивает пациентку об образе жизни. Это важно для того, чтобы определить стратегию лечения. Ночное вождение есть у вас? Бывает. Бывает. Да? Сколько часов за компьютером вы проводите? Не меньше четырех сутки? Не меньше четырех. Ну, достаточно много. У главного врача клиники доктора Шиловой большой опыт практикующего офтальмолога-хирурга – 25 лет. Татьяна Юрьевна говорит, что близорукость – одна из самых распространенных проблем, с которой люди приходят к врачу. Самые распространенные проблемы, с которыми обращаются пациенты к нам, зависят от возраста пациента. Конечно, если это молодые люди, чаще всего они обращаются к нам с желанием снять очки, сделать коррекцию зрения, потому что, как правило, в этом возрасте человек является условно здоровым человеком, просто у него есть проблемы с оптикой, и он хочет избавиться от очков. Карина не любит очки, поэтому всегда носила линзы. За неделю, а иногда и за две до операции, контактные линзы нужно снять и пользоваться только очками. Дело в том, что линзы изменяют кривизну роговицы, которая восстанавливается только спустя несколько недель. Если правилам пренебречь, это может повлиять на результаты операции. Ну, мы с вами э, недельку назад сняли сняли, да? сняли контактные линзы. Хорошо. За последние э, несколько лет, как вам кажется, оптика меняется у вас? Нет, Фуд стабильно шторм, уже. Стабильно. Последние 10 лет точно стабильность. Ну, отлично. Тогда вы у нас идеальный пациент, идеальный кандидат для лазерной коррекции. Карине предстоит не просто операция, а операция на аппарате последнего поколения. Он называется VisuMax. Принцип его работы сильно отличается от того, что делают его предшественники. Но прежде чем лечь под лазерный нож, Карине нужно пройти полное обследование глаз. В представлении многих приемов офтальмолога – это проверка остроты зрения с помощью таблиц и, возможно, осмотра глазного дна. Но в последнее время техника позволяет оценить десятки параметров, которые нужны для постановки диагноза и назначения лечения. И рядышком, пожалуйста, пересаживаемся к соседнему прибору. Соседний прибор называется пневмотонометр. Лбом прижимаемся сюда. Пневмотонометр современный прибор для измерения глазного давления. Раньше это делали с помощью специальных грузиков, которые прикасались непосредственно к роговице. Ощущения, конечно, не из приятных. Прибор последнего поколения это бесконтактный тонометр, который выпускает в глаз струю воздуха. Эта струя воздуха отражается от роговицы от поверхности глаза, и прибор измеряет прогибаемость роговицы под действием струи воздуха. Соответственно.. Чем больше внутриглазное давление, тем меньше прогибается роговица, и он показывает более высокие цифры давления. Анестезии при этом не требуется. Методика щадящая. Риск повреждения роговицы исключен. Точность показаний повышается благодаря электронике. Это больно? Нет. Это неприятно. Нет. нет это, это неприятно. Это неожиданно, правильно? Неожиданно, То есть да. неожиданный удар воздуха в глаз. Как легонько молоточком стукнули. Можем вас посадить и попробуем. Глазное давление или офтальмотонус – важный показатель при диагностике различных заболеваний. Самое страшное из них – глаукома, которая иногда приводит к слепоте. Если заболевание не лечить, может произойти повреждение зрительного нерва, что приводит к частичной или полной потере зрения. Прямо на точку, прямо перед собой, на меточку. Замечательно, глазки открываем пошире, смотрим прямо, замираем. Анарбеку Иманковичу 80 лет. У него не только глаукома, но и катаракта. Врачи исследуют пациента с помощью оптического когерентного томографа. Аппарат может оценить важный показатель – толщину ткани вокруг зрительного нерва. Мы уже говорили, что именно этот нерв передает информацию в головной мозг. Томограф показывает, какие клетки справляются за своей работой, а какие уже погибли. Здесь как э, цитологами дается норма истончение и патология mm – -hmm. э, Такая своего рода подсказка для доктора. То есть красная – это атрофия, то есть это гибель нервной ткани, желтое – истончение патологическое, зеленое – в пределах нормы. Белый кружок в центре – это зрительный нерв. На томограмме видно, что ткань вокруг него на 80% красная, то есть неживая. Это третья, предпоследняя стадия глаукомы. В четвертой стадии зрительный нерв атрофируется полностью и наступает слепота. То есть получается, что у него из зрительного нерва осталась только вот эта маленькая часть небольшая? Да, да вот верно. С помощью этой части он и видит, да? Совершенно верно. Угу. Да. При глаукоме страдает не только зрительный нерв, но и сетчатка. Это важнейшая часть глаза. Именно в ней свет, поступающий в глаз, трансформируется в нервные импульсы – они поступают в головной мозг, и там проявляются зрительные образы окружающего мира. В сетчатке 10 слоев. Их все нельзя рассмотреть с помощью обычного микроскопа. Зато их хорошо видит томограф. Мы видим, что есть изменения. Во-первых, они есть под а, сетчаткой. Здесь а, клубок новообразованных сосудов, вот который это, да. Да, расслаивает именно а, сетчатку. Есть кистозные изменения, то есть полости вот такие. Вот этого не должно быть, этого да? Этого не должно быть в норме. Есть, угу. вот, да, мы видим такую картину а, – Человек, конечно, зрение сниженное. Вот так на томографе выглядит возрастная центральная дистрофия сетчатки. Повышение внутриглазного давления при глаукоме приводит к тому, что сжимаются кровеносные сосуды, питающие сетчатку. Без достаточного кровоснабжения ее клетки отмирают. К сожалению, эти процессы часто необратимы, и больному не поможет даже операция. Точная причина возникновения глаукомы науке до сих пор неизвестна. Врачи говорят только о том, что существуют разные факторы риска. Одна из причин – это нарушение кровообращения, Курение у мужчин, атеросклероз вследствие его, а вследствие атеросклероза – снижение питания, в том числе и глаза, и зрительного дня. Сахарный диабет может на глаукому влиять тоже из-за нарушения питания. Но вот так вот, чтобы сказать, есть какая-то причина, и вы этого не делаете, и у вас не будет глаукомы, к сожалению, так сказать нельзя. Важный фактор в развитии глаукомы наследственность. Если болезнь есть у родителей, то детям надо быть особенно бдительными. Профилактики глаукомы по большому счету не существует, кроме здорового образа жизни, как мы сказали, что не курить, а посещать бассейны, спортзалы, приводить в норм артериальное давление, а также сахара крови. Это профилактические мероприятия, но при этом глаукома все равно может развиться да, в той или иной степени. Глаукома – очень коварное заболевание. На начальных этапах оно часто протекает без симптомов. Многие пациенты не знают о своей болезни. Человек обращается к врачу, когда начинает ухудшаться зрение, и болезнь находится уже в запущенной стадии. Наряду с глаукомой – одной из самых распространенных заболеваний глаз – катаракта, помутнение хрусталика. Галине Степановне 75 лет. В таком возрасте катаракта – не редкость. Левый глаз пациентки уже прооперировали три месяца назад. Теперь проблемы возникли в правом глазу. Врач осматривает пациента с помощью щелевой лампы. Это прибор, который офтальмологи используют уже более ста лет. Его основу составляют микроскоп и источник узконаправленного света. Левая лампа позволяет в подробностях рассмотреть части глаза – хрусталик, роговицу, радужную оболочку, конъюнктиву. Вы видели зрачок э, слева? Зрачок слева был черный. Видно, да? да. Зрачок черный. Да. На правом глазу он белого цвета. Вот сейчас это. Вот замечательно видно, да? что хрусталик у нас плотный. Соответственно, уплотнение и помутнение хрусталика – это и есть катаракта которую прекрасно видно на этом приборе, глазом. Катаракта – это возрастное заболевание. Она начинается у всех в разное время в зависимости от особенностей организма и сопутствующих заболеваний. Например, диабет или ревматоидные артриты могут вызывать раннюю катаракту. Если мы говорим про катаракту, то это вообще заболевание, которое бывает у 100% населения в том или ином возрасте. Не все пациенты, к сожалению, доживают до своей катаракты, но пациенты 80 лет стопроцентно имеют эту катаракту. Ранняя катаракта – это считается все, что раньше 40-45 лет. Да? Это ранняя катаракта. М -м -м -м, нормальная возрастная катаракта начинается где-то в 60 лет. 60 лет в той или иной степени она есть у всех. Причина помутнения хрусталика денатурация белка, который входит в его состав. Белок меняет свою природную структуру. Часто пациентам мы объясняем, что хрусталик это как белок куриного яйца. Когда он жидкий, он прозрачный. Но если вы его сварили, он становится белым и непрозрачным. Вернуть прозрачность сваренному яйцу не представляется возможным. Так и в случае с глазом человека. Вернуть утерянную прозрачность хрусталику уже невозможно. Катаракта лечится только хирургическим путем. Абсолютно любую катаракту можно удалить, удалив ваш мутный хрусталик и поставив туда искусственную ленту. Соответственно. Ограничений возрастных не существует. Самый старый пациент, которого мы оперировали по поводу катаракты, 103 года. В клинике доктора Шиловой как раз идет операция по удалению катаракты. Все проходит совершенно безболезненно под местной анестезией. Пациент во время процедуры может общаться с хирургом. Собственный хрусталик больного удаляет с помощью специального прибора. Мы же аспирируем, отсасываем хрусталик свой собственный. Он, Видите, вот фрагменты, то, что вы на мониторе видите, это кусочки собственного хрусталика. Мы их с помощью трубочки отсасываем, а то, что плотненькое... Удаляется с помощью ультразвука. На освободившееся место помещают искусственный хрусталик, который также называют интраокулярной линзой. Вот, мы попытались зафиксировать его при помощи камеры, что оказалось не так-то просто, ведь хрусталик абсолютно прозрачный и толщиной около 3 мм. Интраокулярную линзу как бы сворачивают в трубочку и через микроразрез вводят под роговицу – Расправляется хрусталик уже внутри глаза. Врач с помощью специальных инструментов проверяет, как он закрепился. Отторжение линзы быть не может, потому что она ставится в капсулу собственного хрусталика, где нет ни нервов, ни сосудов. Всего 15 минут и человек избавлен от катаракты на всю оставшуюся жизнь. к врачам вот, в районную поликлинику никто ничего не говорит. Ну, очки подбирают и все. А когда сюда пришла, совсем по-другому. Даже я удивилась, что сразу надо хрусталик менять. И чего вот, кто бы раньше подсказал врач глазному, когда идешь. Ну, сказали бы, надо делать то-то, то-то, то-то. Ведь никто ничего не говорит. А мы что, понимаем, что ли? Ну, вроде очки выписали и ладно. После операции мир для пациента меняется, становится более ярким и цветущим. Мутный хрусталик не только снижает остроту зрения, но и меняет цветопередачу в сторону желтого цвета. Для человека с удаленной катарактой газ в конфорке становится снова голубым, а трава – зеленой. Чтобы лучше понимать происходящие в глазу процессы, давайте вспомним школьный курс анатомии. Это глаз человек. Сейчас давайте разберемся, как он устроен. Его можно здесь разобрать. Глазное яблоко имеет форму сферы или шара. Его передняя часть – это прозрачная роговица. Именно с ней работает хирург при лазерной коррекции зрения. Это сильная оптическая структура в глазу, которая определяет оптику глаза. То есть от строения этой роговицы зависит чаще всего как человек видит? Видит ли он хорошо на дальнее расстояние, хорошо ли он видит на ближнем расстоянии, Она достаточно сильная оптическая лица внутри глаза. За роговицей расположена радужная оболочка или просто радужка. Она содержит пигменты, которые и определяют цвет наших глаз. В центре радужки отверстие, зрачок. Он сужается и расширяется благодаря мышцам радужки. В норме он всегда черного цвета. Через него в глаз проникают лучи света. Форма зрачка у разных живых существ совершенно разная. У человека, например, он круглый. У ящериц семейства гекконов вообще экзотической формы. А вот у обычной домашней козы зрачок прямоугольный. А вы наверняка этого никогда не замечали. Но вернемся к глазу человека. За радужкой расположен хрусталик. Вы помните, что именно он повреждается при катаракте. Хрусталик фокусирует световые лучи на сетчатке. Наряду с роговицей – это вторая оптическая линза в глазу. Сзади хрусталика находится стекловидное тело. Стекловидное тело – это такое желе, которое заполняет полость глаза, придает ему тонус, отвечает за обменные процессы. И это стекловидное тело плотно прилежит к сетчатке. Сетчатка у нас – это то, что выстилает глаз Да, mm, yeah, yeah. То есть вот, да, получается, да, это Да, это часть сетчатки, okay. вот эта сетчатка. Сетчатка отвечает за восприятие света. Как раз в ней содержатся те самые палочки и колбочки – фоторецепторы, которые обеспечивают цветное зрение и зрение в сумерках. И отслоение сетчатки, да, вот так называемый страшный диагноз, как раз когда вот эта часть отходит вот… средней вот средняя часть, ну, вот сосудистые оболочки. Да. Да. При отслоении сетчатки погибают нервные клетки. И чем дольше это состояние не лечить, тем сложнее потом будет восстановить зрение сетчатке также берет свое начало зрительный нерв, который передает импульсы в головной мозг. Именно на сетчатке должны фокусироваться лучи, которые проходят через линзы, роговицы и хрусталика. Так происходит, если у человека нормальное зрение. Когда изображение формируется перед сетчаткой, возникает миопия или более знакомая всем близорукость. Человек при этом вблизи видит хорошо, а вдали плохо. Если изображение фокусируется за сетчаткой, то происходит все наоборот. Вблизи человек видит плохо, а вдаль хорошо. Это называется гиперметропия или дальнозоркость. Глаз часто сравнивают с фотоаппаратом. Их строение и правда похоже. Роговица — это как передняя часть объектива, которая преломляет поступающий свет. Радужная оболочка выступает в роли диафрагмы, регулируя количество света. Зрачок — объектив, а в нем хрусталик, фокусирующий линзы объектива. Карина сама фотограф. И эти аналогии ей понятны как никому другому. Еще она не понаслышке знает, что такое испорченная оптика. Уже 15 лет девушка страдает близорукостью: левый глаз минус 5, правый почти минус 6. На самом деле на сегодняшний день близорукость это одна из самых распространенных проблем с которыми люди обращаются к офтальмологу. Факторов, влияющих на развитие близорукости, очень много. В основном вся работа человека на сегодняшний день находится на близком расстоянии. Мы, собственно говоря, не бегаем за мамонтами, мы не охотимся, мы редко смотрим вдаль. Мы большей частью проводим время на близком расстоянии. Да, и человек так эволюционирует. Хотя врачи-офтальмологи говорят, что близорукость – это не болезнь в прямом смысле слова. Медицинских показаний для снятия очков нет. И если очки не мешают вам жить, то исправлять близорукость совсем не обязательно. А вот с контактными линзами все не так однозначно. В долговременной перспективе это самое опасное средство коррекции близорукости пациент в глаз прикасается инородным телом. Да, то есть это является источником, потенциальным источником инфекции. После этого страдает роговица. и Порой мы вынуждены даже отказывать пациенту в хирургии роговицы и искать другие способы коррекции, только потому что линзы были переношены. Поэтому если пациент выбирает между линзами и коррекцией, мы говорим, конечно, коррекция более безопасна, приходите, мы сможем вам помочь. Самый современный и эффективный метод исправления близорукости – лазерная коррекция. Правда, лазер убирает не больше 15 диоптрий. Но корректировать можно любую близорукость, и человек будет видеть гораздо лучше. Самая большая за мою практику – это пациентка с близорукостью минус 34. Это была пожилая уже женщина, бабушка, так ее назовем, ей было 84 года. Самое первое, что она пришла – и сказала мне в первый день после операции, я сегодня увидела Луну. Ну, то есть настолько было низкое зрение, что пациент не видел ночью Луну, а после операции он ее увидел. Если пациент готовится к лазерной коррекции, ему предстоит пройти тщательное обследование. Карина сейчас около аппарата под названием оберометр. Этот прибор измеряет оптические искажения или аберрации, которые возникают в системе зрения. Аппарат выпускает в глаз 200 лучей, которые проходят через рачок. Эти лучи отражаются от глаза, возвращаются обратно в прибор и показывают преломление глаза в 200 точках. После этого он составляет карту преломлений. И эта карта может быть использована в приборе для лазерной коррекции зрения, для того, чтобы получить индивидуальную коррекцию со всеми особенностями конкретно взятого глаза. Получается, что с каждого глаза как будто делают индивидуальный слепок или отпечаток, чтобы затем использовать его при лазерной коррекции. А этот аппарат делает кератотопограмму. Она позволяет оценить кривизну роговицы, а также ее рефракцию, то есть то, как она преломляет световые лучи. Это важно, потому что именно с роговицей работает врач при лазерной коррекции зрения. Прибор работает в автоматическом режиме. Ваша задача – смотреть на центральную меточку. Глазки открываем шире. Когда начнет вращаться приборчик, мы с вами моргнуть, пожалуйста. Прибор сканирует роговицу сразу в трех измерениях – горизонталь, вертикаль и глубина. Он определяет толщину роговицы в разных точках и составляет подробную карту этой части глаза. Цветами э, показана выпуклость, скажем так, ну то есть кривизна роговицы, она бывает более крутая и более плоская. Чем синее, тем более плоская, чем краснее, тем более крутая. В центре роговицы всегда тоньше, чем по краям, это абсолютно нормально. У Карины роговица имеет толщину 547 микрон, это почти полмиллиметра. Это стандартная толщина, позволяющая сделать лазерную коррекцию. Только представьте, что вся операция будет проходить в этой части глаза размером всего полмиллиметра. Существует несколько методов лазерной коррекции. Они отличаются техникой процедуры, но ее суть во всех случаях одна. Лазер меняет форму роговицы таким образом, чтобы, проходя через нее, изображение фокусировалось четко на сетчатке. Карине будут делать операцию с помощью технологии SMILE. Это аббревиатура в переводе с английского означает «удаление лентикулы через маленький разрез». SMILE – это методика лазерной коррекции зрения последнего третьего поколения. В клинике доктора Шиловой самой большой большой и успешный опыт использования этого метода коррекции. «Сейчас я начну капать капельку, заморозка. Она может пощипать. Не пугайтесь. Смотрим на меня». Когда заморозка начинает действовать, пациента перемещают под микроскоп и ставят веко векорасширитель. Это такая пружинка, которая удерживает веки и позволяет держать глаза открытыми. Затем доктор проверяет чувствительность, прикасается к роговице стерильной губкой. Я прикоснусь к вашей роговице и покажу вам, что мои прикосновения, видите, вы уже так заморожены, что я вот, видите, я вас глажу, вы видите только губку перед глазиком. Затем пациента перемещают под лазер. Сама лазерная коррекция будет длиться всего 26 секунд. Врач рассказывает, что в это время нельзя разговаривать и нужно представить, что вы смотрите телевизор. Ваша задача сейчас смотреть на зеленый огонечек. Умница, молодец, вы все чудесно делаете на зеленый огонечек. Отлично. Лазиком не водим. В этот момент лазер делает свою работу. С помощью мощного луча он формирует в роговице лентикулу – оптическую линзу. Ее размеры были точно рассчитаны, когда пациент проходил обследование. Ее удаление позволит изображению фокусироваться там, где нужно. Это щадящий, точный и безопасный метод коррекции. Затем пациента снова перемещают под микроскоп. Лазер также формирует микроразрез всего 2 мм. Это в 10 раз меньше, чем при обычной лазерной коррекции. И через это отверстие уже ненужный кусочек роговицы удаляют специальным инструментом. Это технология «Прорыв» по сравнению с лазерами прошлых поколений. А раньше срезали 20 миллиметров, в 10 раз больше. Срезали полностью, вот так, прям открывали крышку. Эта крышка в течение жизни, почему говорили, что после таких операций нельзя боксом заниматься, нельзя заниматься э, активными физическими нагрузками, э, существовали риски смещения вот этой крышечки. После этой операции пациент может заниматься спортом уже на следующий день. Напоследок доктор дает заключительные инструкции. Говорит, что сейчас пациент видит, как через целлофан. Это абсолютно нормально. Уже через пару часов этот эффект исчезнет. И уже завтра Карина сможет вести свой обычный образ жизни. После операции врач с помощью микроскопа контролирует, что происходит в глазах пациента. Еще сутки нужно будет поносить темные очки, потому что глаза сейчас чувствительны к свету. Ну, пока еще не очень стабильно. Есть небольшая резь в глазах, как будто мыло попало. Но могу сказать, что во время операции никаких неприятных болевых ощущений не испытываю. Я, в принципе, ничего не чувствую. Ну, а вообще, что вы Страх. <смех> ну, говорят, что у страха глаза велики. И оказалось, что бояться там вообще нечего. А, ты не чувствуешь прикосновения, ты не чувствуешь нажатия на глаз, ты ничего совершенно не чувствуешь. Для тебя не происходит ничего, ты просто смотришь на зеленую лампочку. Зрение у Карины будет восстанавливаться каждый час. И уже завтра девушка сможет взглянуть на этот мир новыми глазами во всех смыслах этого слова.